Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Молтеблейда Огневым Мечом. Сегодня мы хотели бы заключить мир с Речью Посполитой. Я объяснял в прошлой серии почему, потому что просто навсего смысла не дальше воевать с ними. С ними воевать очень сложно, да и к тому же у меня нету новых командующих, я не знаю как их получить тут вообще, или возможно ли... Потому что, ну, по идее, если я не ошибаюсь, в обычной игре ты просто буквально берешь и разговариваешь с каким-то из, из своего отряда, и он тут же говорит, типа, ну окей, я стану там, э, я стану главным. Так, ну понятно, в общем, тут такого нельзя сделать. Только можно спросить, как обстановка в отряде там, блин. В целом очень приятен, ну ладно, понятно. Нельзя разделить армию, нельзя ничего сделать, по сути ты тупо захватываешь вот эти все замки, а толку от этого никакого. Ты можешь конечно их обустраивать, можешь что-то новое делать, но как такового ты улучшений ничего, то есть не можешь собрать армию, там не знаю, несколько лордов. Хотя возможно кстати можно поговорить с какими-то, как сказать, лордами из других государств, они к тебе перемкнут, возможно, я в этом не уверен. Ну, давайте сейчас, например, поговорим с кем-то. Вот, например, здесь есть Лаврин Синонос. Или как его зовут? Так, расскажи мне о войне. Ну, понятно, в общем, тут ничего нет такого. Нет -то тогда сейчас к речи посполитые. Что они скажут по этому поводу? Ян Зинович здесь есть. Давайте поговорим с ним. Так, а ты еще кто таков? Ты бросался как могучий воин. Так, я могу только заключить мир с ним и больше ничего. Персик, но ну, твои враги не будут адолизированы, пока ты не заплатишь деньги. Ну, в общем, я плачу деньги. Мир мы заключаем. Но, опять же, вот я как сказал, если враги вдруг снова захотят с само повоевать, пускай они готовятся к этому. Потому что я прям им так дам пощам, что они просто будут вынуждены заключить со мной сами мир. Так, ну мы тут нападаем на каких-то бандитов. Я думал, у меня войско большое, а у меня, оказывается, все побитые. Я просто тут один в основном бегаю вместе с несколькими войнами. Так, Ну тут сейчас главное не словить немножко по Потому что если один раз попадут по мне, я уже умру. Так, ну ладно, мы более-менее с ними справляемся пока что. Так, бахыт еще подходит. Отлично Почти всех разбили Готовы Еще убиваем И еще сейчас убьем Так, готовы Цепишь, давай-ка тоже догоняй, рубай ну, в общем-то, это было несложно. Не знаю, чего эти разбойники вдруг разбушевались, захотели побоевать, потому что, ну, это явно была большая для них ошибка. Хоть они и посчитали, что, типа, у меня мало людей, значит, можно меня атаковать. Ну, это зря вы, зря. Ладно, мы их всех убиваем, заканчиваем сражение. Кто-то был ранен, даже нукер, кстати, погиб, вот это, да? Забрать я могу у вас тоже несколько людей. Забираю всех, кто у вас тут был, потому что у меня все равно никого нет. Мне надо хоть каких-то людей иметь в армии. Так, и сейчас отвезу я, в принципе, этих солдат, наверное, давайте-ка... Куда? Ну, надо вообще в Дубинский замок мне съездить, потому что там у меня, по новые эти появились. А, должности заняты. Так, к центру города пройти Костелян появился, да? Начальник гарнизона. О, вот, у него можно брать уже, наконец, солдат. Причем здесь есть крылатые гусары, как я и хотел. О, вот это, конечно же, воска. Да, если набрать армию, даже тут есть мечники шотландские. То есть, это вот эти двуручные мечники, которые просто тоже очень больно бьют. фу, я, конечно, очень рад этому, что я получил подобную армию польскую. Плюс, к тому же, у меня теперь есть много крепостей татарских если я здесь везде сделаю диздаров то я смогу нанимать везде нукеров и соответственно даже за один найм я там буду получать по 9 нукеров и еще в Переославе, если у меня тут будет топовая кавалерия наниматься то я буквально смогу забрать, забрать собрать армию мощную за несколько там, ну, десяток дней скажем потому что все равно надо ездить туда-сюда они к сожалению не приезжают в тот замок который мне нужен так что так кстати, здесь очень такой интересный дезертир убегает, но, к сожалению, догнать его будет практически невозможно. Посетим давайте кабак местный. Тут, наверное, есть какие-то войны, но, можно сказать, и нету. Ладно, а что там по поводу моего, кстати, банковского счета 672 тысячи. Я думаю, забрать оттуда тысячи так, наверное, стоп, потому что... Как вы понимаете, у меня очень мало денег, мне надо деньги хоть какие-то иметь в кармане, а то сейчас начнутся спросить из меня деньги а, Мои служащие, и там просто получится вообще по нулям, и я скорее всего даже получу некоторые минус к боевому духу Так, да, тут тем более, что вообще продавать нечего Поехали тогда в сторону, пока что на переослал там налоги должны были появиться, наконец-таки Едем туда так, так, так, так, так, так, мы проезжаем Лещиновка, сначала посетим этот, эту деревню Да, я получаю свои талеры Кстати, тут у нас уже все есть, кому, кого можно еще нанять или построить Построить, по-моему, уже ничего нельзя А вот нанять кого-то, наверное, еще можно Коренной судья, коренной атаман еще остался Большими правями, может плетьями наказывать, может розгами, а особо непослушными палками Ну понятно, давай его тоже наймем, 500 среж талеров, вообще отлично так, в Переослав направляюсь я еще. Спасибо за денежки, которые мне подсыпали. Поговорим с местным городским главой о развитии города. Ага, три еще хода. Человека еще назначить. Тоже три дня осталось. Отлично. И вообще ничего не требуется. Кстати, какой здесь гарнизон у нас? Гарнизон здесь у нас вполне такой неплохой. 280 человек здесь сидит. А, укрепить можно было бы его. Вообще можно к центру города, кстати, пройти с сотником поговорить. Нанять здесь людей. Так, кого мы здесь можем нанять? Татарские, татарские кавалеристы. Я, честно говоря, в этом вообще не вижу никакого прикола. Ну и все остальные, в принципе, так себе. Разве что сторожи еще с пиками тоже можно взять. Давайте запорожского пехотинца. Джурана берем. Сердюков. Галота. Ну, Галота брать я не собираюсь. Это вообще нулевые юниты. Их брать не надо. Так, а кстати, что там на Майдане у нас? 18%, блин. Почему проценты уменьшили? Я что-то не пойму. Я что стал плохим правителем, что ли? Вы что, офигели. Я хороший правитель. Видите, сколько я вам всего отдавал. Сколько я встроил всяких зданий, сколько я обустраивал ваши города. А вы так мне уберете, отвечаете, просто говорите, а вот тебе хрен. Так, офигеть, сколько денег. Да. Но я, в принципе, при своем остался, потому что мне еще деревне отдали деньги. Они а потому что, похоже, что их перечисляют просто по воздуху, скажем так, гонцом. Отсылают мне. Так, вырыгить насчет развития деревни. Мельница есть, там бар есть, школа есть, сокровищница есть, домби есть. Отлично. Тогда назначим кого-нибудь. Кади есть, баскак есть, мула остался. Так, давайте-ка тогда его наймем. Все, тогда хорошо. Поехали в Казикермен. Здесь тоже мы что-нибудь сейчас сделаем. Гарнизон здесь немножко пополнился. Появились асакбеи. Давайте мы сюда отправим тогда байраков, во-первых. Во-вторых, Мурзачамбл отправим Капыкулу, конечно же, алибардистов, байраков. Так, кто у нас еще остался из таких более-менее, кто мне не нужен? Ну, давайте черкесов мы оставим себе. Сюда отведем еще шотландцев, о, извините, шведских кавалеристов. Так, нукеры, Асакбеи. Блин, у меня что-то все равно 44 человека в отряде. Откуда столько много? А, ну тут просто много, кто валяется дохлым. Поэтому можно ветеранов сюда перекинуть. Оставим с собой только обычных нукеров. Черкесов тоже можно перекинуть. Ну, Асакбеев я оставлю, ладно. Так, э, так, так, так. Может быть в кабак сходим? Ну, В кабаке тут только наемные алибардисты, как обычно, мои нелюбимые. У нас уже отряд, получается, 4400 уже снабжения занимает. Так, а что тут у нас, например? По-моему, тут уже, правда, все с развитием закончено дам давно. Да, тут все дам давно закончено уже. Сто раз я сюда приезжал, сто раз я уже назначал всяких людей, так что да, все отлично. Гоним тогда в сторону Кильбуруна. Мне надо тут тоже посмотреть, что с моим гарнизоном. Гарнизон, как мы видим, очень большой, очень мощный. Но мне надо вообще к центру города сходить, к Диздару. Диздар дашь мне войска. Отлично. Хочу забрать своих новобранцев. Хочу также нанять, давай-ка, снова Черкесов. Снова Асакбеев, Конечно же, Нукеров, моих любимых. Ну и все, в принципе, пока больше никого нанимать не будем. Будем экономить деньги. А то они уходят, словно, я не знаю, как рекой просто текут. Только в обратную сторону, конечно же. Потому что видите, сколько у меня денег осталось. Вообще почти что по нулям. Значит, надо в караван-сарай все-таки заглянуть, забрать свой депозит. Снова положу в рост, но, конечно же, меньше. Значительно меньше. Я заберу вот столько денег. Так, проведем сделку. Так, оружейник пока еще занимается. И броник тоже занимается. Ну и все, тогда погнали куда-нибудь. Я не знаю куда. А, например, выполнять задание, которое мне тут выдавали. да. Например, будем их выполнять. Ну, хотя вообще, подождите-ка, надо посетить Буджак, потому что я там даже и не был. Поговорим с местным властителем, так скажем, городским, точнее, старостой деревни. Построим новое здание. Что у вас нету? У вас есть почти что все, кроме сокровищницы и дома Бей, да? Нет, дом Бей есть, значит, и сокровищница осталась. Так, хорошо. Строите сокровищницу, плюс еще давай-ка назначим кого-нибудь. У нас остался здесь Мухтасиб, точнее, извините, Мула. Баскак. Так, а Баскак что это? Собирает налоги? А, ну понятно, давай-ка тогда его наймем именно. Ну и все, едем тогда в Измаил. Капец, сколько всего я делаю, блин. Просто жесть какая-то. Должностей, я туда надо съездить, потом туда надо съездить. Ну, конечно, можно было бы, по идее, одного только этого, как его, гонца нанять, и все было бы отлично. Так, вот у нас тут гонец должен быть. Вот только как его зовут, я не помню. Так, нет, это точно не то. Бешли, ага, тоже не то. Азап, ага, нет. У ага, есть. Болтаджиага ага, есть. Диздара нету, кстати, но диздар мне не нужен пока. Давайте не будем... А, вот, э, глашаты, конечно же. Так, ага, передавать приказ. Давай-ка его именно наймем. Зданий нету еще каких-то, да? Ой, блин, надо еще сюда деньги сейчас на здание тратить. Казна есть, крепостной ров нету, но пока что крепостным ровом давайте-ка подождем, потому что он стоит просто бешеных баблишки, я помню это. Мадресе поставим. Да пускай будет мадресе. Йо, пермитеатр, там тоже дофига бабла утекло. Ладно, в таком случае едем сейчас куда, я не знаю куда. Куда-нибудь поедем, короче, в Москве, потому что, конечно же, задание надо выполнять. Я уже забыл, когда их выполнял, потому что с сплошняком одни какие-то битвы, одни какие-то сражения. Просто не до выполнения заданий. Отвезем сейчас, кстати, вот этот гарнизон, который я нанял. Отвезем его в Дубинский замок, потому что надо сюда людей. Гарнизон совсем здесь небольшой. Иначар Сайменов перекинем. Давайте все сюда. Черкесов тоже перекинем. Как я и хотел. Ну, а Сагбеев только ветераном сюда кидаем. Остается у нас небольшой войск с собой. Элитные. Так, в кабаке может кого-то еще найдем? Ну нет, никого не найдем. Ладно, у нас в Дубинском замке есть небольшой гарнизон. Этого достаточно, чтобы обороняться недолго. Так что давайте-ка едем в сторону теперь Москвы. Ну, московского царства, то есть, конечно же. А вот, кстати, мне интересно, а с кем воюют? -хо -хо -хо -хо. С кем воюют? Мне интересно, с кем воюют дезертиры, потому что у них тут одна Офигеть, сколько там у них просто пленных, давайте-ка, конечно же, их освободим Я могу это войско сейчас просто вернуться обратно, и еще передать туда воинов Так, промахиваюсь, промахиваюсь, ладно, идите-ка сюда Так, валите этих ублюдков, валите, кстати, тут неплохие уже дезертиры Это, блин, интересно, откуда они сбежали? Валите их всех, ребята, валите Просто мочило. Устраиваем тут. Отлично. Почти что всех разбили. Догоняйте оставшихся. Просто зажимают со всех сторон. Как крысу какую-то, да, в ловушку. Загнали. Как мышь в мышеловку. На. Получай. Кстати, палаш мне нравится. Я вот хочу сказать по поводу этого оружия. Мне он больше нравится, чем сабля. Объясню почему, потому что, во-первых, зона удара неплохая, да и к тому же еще удар не такой плохой, как я думал изначально. Так, ну в общем-то мы здесь возвращаем людей, причем есть какие-нибудь хорошие рейтеры здесь есть, я смотрю, из таких прям хороших юнитов. Крылатый гусар, а 6 юнитов, офигеть, забираю, Но, правда сейчас, конечно, у меня крылатый гусар уже не будут таким чем-то особенным, они будут в моей армии находиться, потому что, как вы помните, у меня же... Uh, уже имеется возможность их найма. Жалнеров заберем еще. Заберем кого еще из таких неплохих воинов? Но полченцев Пекинеров, наверное, брать не будем. Давайте ка посадского стрельца, еще мушкетера. И, ну ладно, Пекинеров, наверное. Или нет, а главное, главное, конечно. Фу, прекрасно. Захватываем еще какие-то припасы. Ну и давайте возвращаемся обратно. Мне, конечно, надо их отвести, чтобы я их с собой не таскал. Возвращаемся в Дубинский замок Мне тут еще, оказывается, деньги насыпали Так, расположим здесь гарнизон Кидаем, наверное, драгун Кидаем пикинеров Кидаем еще кого? Ну, Капыкулу Сагбеев мы с собой повезем Крылатых гусаров здесь оставляю более бордисты, байраки Так, жалнеры Стрельцы Ну, в общем-то, всех вот этих солдат, конечно же, я оставляю Ветеранов тоже мы оставляем, этого, рейтера тоже оставляем. Ну, неплохо так под, накопил я здесь войск, вот такого одного похода. 210 человек аж сразу стало. Прекрасно. Давайте-ка едем теперь в сторону все-таки Полоцка, как я и хотел. Теперь я, в принципе, немножко стал спокойнее относиться к Дубинскому замку, потому что ну до этого, как помните, там просто жесть какая-то была, мало войска. Сейчас уже там прям хороший стак собрался можно этим даже войском воевать вполне против любого нападения до да, 500 человек врага. Так приезжаем в Полоцк. Кто у нас тут здесь? Никого здесь нет. Но у нас здесь рядом приезжает Алексей Трубецкой. Постой, а я еще работаю над ним. Какое-то мне задание давал. Это, наверное, задание сбор налогов, да? Он мне дал на замужье надо собрать налоги. Так, ну тогда спрошу у тебя, где у нас находится воевода Федор Хворостинин, потому что я уже давно должен был ему деньги вернуть. Федор Хворостинин где у нас? Федор нет, не тот. Федор Хворостинин в Туле. Ну, тула, по-моему, это далеко, да, это далеко. Но по пути, в принципе, Заможья как раз-таки, где-то деревня между всеми этими поселениями. Едем в Заможье. Так, да, я понимаю, что там деньги заплатили. Но я надеюсь, мне деньги-то будут перечислять периодически, а то я боюсь, что я просто не смогу. Не смогу справиться с этим давлением, скажем так. Начинаем сбор пока что денег. Продолжаем и собираем. Да, вот это жесть, ребята, конечно. Компания как пошла интересно, да? Вроде хотел за Москву воевать, в итоге у я играю, по сути, за, сам за себя. Просто сплошником задания... Сплошником, точнее, захватываю крепости, сплошником вою со всеми. Так, ну я собираю здесь таллеры, причитающиеся нашему. Так сказать, союзнику. Я пока здесь переобучаю солдат дальше. Ну и поехали далее, наверное, в крепость Брянск. Хотя вообще надо, конечно, в Тулу, но сначала все-таки в крепость Брянск. Тут никого нету, но значит теперь точно в Тулу напрямую едем. Так, а подождите как кто это у нас? Семен Урусов. Ну, блин, с ним можно побол... поговорить, поболтать. Так, найти какого-то убийцу. Хорошо, его найду. Немножко повышается наша репутация по сравнению с ним. Хорошо. Приезжаем в Тулу. Кто тут у нас есть? Федор Хеверстинин. Здравствуйте. Вот твои деньги. Нужно признать, я приятно удивлен. Да, я тоже очень удивлен. Ревели у нас по пути. Хорошо. В Москву заезжаем еще. Будем сейчас быстро выполнять задания, потому что я уже и так очень долго их выполняю. Пора бы этим заниматься прямо вообще в полную мощь, в полную силу. Никаких заданий нет, очень жаль. Ну, значит, давайте в Москву. В Москве у нас царь Алексей Михайлович. Нет, к сожалению, тут боярня, боярышня Арина. Э, ничего я не могу для тебя сделать. А вот интересно, где находится та самая Алена Белевич, с которой я, э, так скажем, выполнял задание ее, да. Правильно будет выразиться. Где находится Алена Белевич? А, ну хотя, слушайте, Алена Белевич это не отсюда. Да, поэтому я и найти не смогу. Точно. Так, у нас там появился мула. У нас много чего появился, кровищницы, но я пока не собираюсь их выполнять очень-очень мало денег у меня, мы едем пока что в Клин, как раз-таки за этот день мы успеваем приехать в эту деревню, сейчас мы убьем убийцу, и все, дальше будет продвигаться у нас, тем более, что, как мы видим, я теперь вообще великий боец, у меня есть и двуручный пистоль, извините, двуручный пистоль, двухствольный пистоль, двуручный меч, есть также мой палаш великолепный, заказной, то есть вообще практически я идеальный боец. Конечно, надо будет, может быть, еще купить перчатки более лучше, потому что они, насколько я помню, есть в магазинах, надо будет поискать просто получше. Жаль, что заказать нельзя, потому что я бы тогда бы все равно заплатил бы деньги, но такой возможности нету. Ладно, мы ищем, где этот убийца-мерзавец. Где он? Где он? Где он? Где он? Это здесь должен быть. Я, может быть, его уже пропустил на самом деле. Где-то около дерева стоял, скрылся под его тенью этот ублюдок. Блин, я на него трачу так много времени. Где этот сукин кстати, что-то такое. А, это рыбка. Я думаю, что такое. Я думаю, какие-то ножи, что ли, лежат. Продают ножи. Ну, ладно. Рыбку можно еще продавать. Окей, ребята. Ну, хотя, что я... Это не моя все равно деревня. Так. В своей бы я такого бы не разрешил, не разрешил бы продавать ножи. Так, я его не могу найти, но... В клин же было сказано. Ну, да, правильно, в клин. А где он тут? Блин, наверняка стоит где-нибудь под деревом. Вот я почти на 100% уверен. Я его, может быть, уже видел как-то раз, но я его не заметил сам. А, вон он, офигеть, где он стоит. Вот это да, отлично его засунули разработчики, конечно. Вот я, если бы вот так бы смотрел, да, оттуда. Мне показалось сначала, это обычный куст. Приблизил только, я его тогда увидел. Ну вы даете, разрабы, вы даете. Ладно, приезжай к этому нервному человеку. Да, да, да. Проклятие. Блин, я не попал второй раз О, метательные ножи Ну-ка, интересно, сколько мне хп снимет? Ну, ты сукин сын Но лучше стрелять не надо Да блин Воу Нормально, так снимали, 16 урона аж наносит одним только попаданием Да ты сукин сын А, и все что ли? У тебя кончились ножи? Я думаю, у тебя еще есть Ну ладно, тогда умирай Ладно, поехали отсюда. Поехали куда? Алексей Михайлович, стой. Стой, поговорите. Задание есть? Нет? ну Тогда до свидания. так Письмо по следам беглеца. Семен Урусов куда-то ехал. К сожалению, я его найти на не смогу. Давай спросим тогда все равно. Семен Урусов куда поехал? Семен Урусов поехал. Ну, едет где-то около Ефремова. А Ефремова у нас Где? Ефрейма около Клакурск. Ну, в принципе, он не так уж далеко уехал. Видимо, может, даже он не собирался никуда ехать, а просто патрулирует территорию. Можно еще в Рязань наведаться. Может быть, здесь найдем кого-нибудь, с кем можно поговорить, здание выполнить, например. А, нет, я никого здесь не нахожу. Очень жаль. Ладно. Хотя, слушайте, вообще, в Рязань вернемся. Я, может быть, найду здесь порох. Нет, здесь я пороху не вижу. Можно продать, в принципе, изделия из кожи, которые с тобой таскаю уже давно. Еще, например, грубую миссюрку можно продать. Вау, степная лошадь, кстати, слушайте, я хотел ее продать, но я меняю свое мнение. Лучше взять ее даже самому, потому что видите, она какая быстрая. На свою лошадь можно продать, а можно кому-то отдать. Лучше, наверное, отдам. Так, я получу за это небольшой хабар. Поехали. В Тулу. Она как раз здесь близко, но тут у нас Семен Прозоровский. Стой! Задание есть, нету, ну тогда иди нафиг. Ладно, в Тулу приезжаем. Федор Хворостинин, здравствуй. А, задание мне давало. Какое мне задание давало? Письмо достать, точно. Вот Семен Руссов, кстати. Стой, я выполнил задание. А, кстати, что будет, если я скажу, типа, это кровавые деньги, я не могу их принять? Вы снискали уважение. А, это да, справедливость, отлично. А, это уже достаточно награды. Как пожелаешь, персик, как пожелаешь. Очень достойное решение. В любом случае, благодаря тебе трусливая задница меня больше не побеспокоит. Трусливая задница, да уж. Великолепно сказано. Так, Семен Рахманин, здравствуй, Нету здания, ну тогда до свидания. Так, я получил, кстати, новый уровень, наконец-таки я получаю еще уровень, у меня еще больше харизмы. Я могу, кстати, метание гранат, наверное, вкачать, потому что я все-таки собираюсь в будущем купить гранаты. Мне, в принципе, понравилась идея, я подумал, так, гранаты купить, как раз-таки самое то. Особенно в штурме, это просто решение 10 из 10. Так, ладно, давайте едем отсюда. Куда мы сейчас поедем, я думаю, наверное, все-таки Алексея Трубецкого поискать бы. Где он, кстати, Алексей трубецкой это ваш? Так, Алексей Трубецкой около Полоцка. Угу. Ну, а Полоцк у нас это очень далекая крепость, насколько я помню, далекий город. Ну да, сравнительно далеко находится. А, почтальон, получается, в Ревеле. Ой, ну Ревель тоже далеко. Ну, можно туда, значит, поехать. Мы как раз по пути, наверное, заедем во все эти места... Злачные. Можно пока посетить Свержевскую крепость. Тут у нас никого нету. Ну ладно, тогда. Едем дальше. Едем в Тверь. Буйносов Ростовский здесь. Ой, извините, солнце Засекин. Хотел сказать. Нет, его здесь нету. Точнее, есть, но просто заданий нет никаких. Опять-таки, в пустую просто проехал я. Ну ладно, едем, значит, в Ревель. Теперь точно. Через Псков, конечно, сначала. Опа, я получаю столько денег, вот это да. Ну и тут же я все эти деньги практически отдаю на содержание всех этих людей, которые у меня там есть. Офигеть. Да, жестко. Так, подождите-ка, что у меня осталось по деньгам? Ну, я даже немножко выиграл, в принципе. Там, потому что еще надо не забывать, что у меня же есть деревни, которые мне еще не перечисляют деньги из-за того, что там нет сокровищницы. Ну ладно, пока что. А, подождите-ка, что он сказал? Это же персик, да? Это же персик, он сказал. <смех> Вражеский шпион, его нужно... Ну, понятно, я знаю, что ты любишь шпионов разыскивать вражеских, поэтому... Так, сейчас. Ага, я видел его. Я его заметил, он поехал сюда. Давайте за ним последуем. Еще и следы к тому же... О, кстати, бандиты. Следы видны, они, кстати, ведут как раз к этим разбойникам. Они меня приведут к тому, кому надо. Вау, что это он сказал сейчас? какой-то, видимо, реально швед О, шведские бандиты, наконец-то Я впервые их нашел Потому что до этого сколько раз я атаковал бандитов Постоянно попадались какие-то русские Иванушки Наконец-то попались какие-то шведские просто брутальные мужики Финские парни, да, горячие Так, воу-воу-воу Это вы осторожнее, финские парни Я знаю, что вы там такие прям жесткие чуваки Но это не значит, что нужно меня стрелять прям из мушкета Сносить мне голову так, отлично, но моя кавалеры просто их выносит в ноль. Конечно же, тем более, если учитывать, что это половина мушкетов. Ну, сразу видно, что это шведы такие прям сентиментальные, такие мягкотелые шведы. Просто используют только одни мушкеты. Так, хорош. Захватываем кое-какие товары. Так, мы продолжаем. Вот перед нами уже шпионы. И Андрей Хованский хочет тебя арестовать Стрелять только по моей команде и давайте, стойте Я сейчас сам с ними расправлюсь У меня есть двухствойный пистолет У меня есть палаш, так что Им ничего не светит Идите-ка сюда никчемные ублюдки, мрази Да, мне еще к тому же везет, Тут вода да, есть Так, ребят, давайте-ка в очередь Ну, ладно, давайте к шестоперам немножко поорудую по своим. Такс. Давай, иди сюда. Лал. <coughs> И последний у нас он стоит. В самом далеке. Чувачок вообще ничем не волнуется. Ничем не загружен. Ну что ж, иди-ка сюда. Я для тебя приготовил сюрприз. Да уж. Это было легче, чем я мог даже подумать. Так, ладно, у нас еще остались несколько врагов, которых нужно... Точнее, как несколько, один враг, по-моему, остался только, которого нужно еще огреть. Это обычный горожанин, иди-ка сюда-ка. Так, держать позицию, стрелять только по моей команде все стойте ждите сейчас я с ним разберусь иди-ка сюда иди к папочке! Забираем его и поехали домой. Сков. Так, Андрей Хованский, здравствуй. Я привез тебе подарок. Отличная работа. <как> спасибо, раб... спасибо за твои деньги, спасибо за опыт. У тебя есть еще задание, нет, к сожалению, да? И особых поручений тоже нет. Ну ладно, в таком случае, до свидания. Я направляюсь в Кабак. Понятно для чего. Ребята, выпейте венца, отношения немножко улучшаю с этим городом, потому что у меня и так был минус. Теперь хотя бы небольшой плюс есть. Так, надо бы заехать нам еще в Полоцк, и также надо было улучшить солдат, потому что моей целую кучу уже кто прокачался. Например, Елисей, он у нас получается качал инженерию и торговлю. ему харизму можно еще торговлю прокачивать, хотя даже не знаю... Надо ли нам это? Может быть, уже пора бы интеллект ему вкачнуть. Ну, Давайте-ка ему интеллект вкачну. И также, также что-нибудь другое. Потому что торговля уже бессмысленна для меня. У меня денег просто как не знаю чего. И поэтому качать ему торговлю, я считаю, не имеет смысла. Так, при езде верхом позволяет стрелять точнее, наносить больше урона и реже падать со с седла. Так, ну ладно, давай-ка тогда... Стрельба верхом, наверное, я тебя сделаем. Потому что тут уже и так все прокачано. Так, и стрельба верхом. Ну и, конечно, одноручное оружие. Хотя, может быть, вообще оставить у него. Пускай будет. Возможно, потом куда-нибудь я потрачу. Пока пускай навыков остаются. прокачайте одноручное оружие. Ну и все, едь. Так, а тут немножко говорит, тоже качнулись. Нукеры качнулись. Еще и качнулся Федот. <coughs> что у тебя тут по навыкам? Ну, а по навыкам у него, как мы помним... Все так же зоркость пути, зо, точнее зоркость поиск пути, тактика слежения. Надо интеллект ему добавить, добавляем, и наконец-таки можем это все ему увеличить тоже. Ладно, отлично, что насчет твоего стрелкового оружия, тоже все качаем, плюс одноручное оружие. Все, зашибись. Теперь у него там все по 5, прекрасно. Так, цепишь, что там у тебя по навыкам? Навыки мы ему качали, получается, сбор трофеев, по-моему. Да, ему мы сбор трофеев добавляли. Но вообще, знаете, что, наверное, я ему лучше силы добавлю в этот раз. Потому что сбор трофеев тоже, в принципе, мне уже нафиг не надо. Мне сейчас надо, чтобы он умел стрелять, умел драться хорошо. <coughs> верховую езду тоже, кстати, давайте-ка увеличим. Хотя, подождите, у нас. Он у нас коник, да, он у нас он коник, поэтому да, можно ему верховую езду увеличить тоже. Пускай будет хорошо ездить на коне. Умело, точнее быть. Так, Сарабун, что у тебя там по навыкам? Он у нас все вот также занимается, соответственно, интеллектом. Мы ему добавляем интеллект. Можем теперь еще добавить первую помощь, и другие перевязку ран. То есть вообще он становится практически идеальным лекарем для нашей армии. Прекрасно. Плюс, конечно, добавляем одноручное оружие. И, в общем-то, до свидания. Ну что ж, хорошо все качнулись в этот раз. Надеюсь, вам понравилось это видео. Давайте на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!